Задание дочери по рисованию в пятом классе. Нарисовать инопланетянина. В результате дочь приносит двойку и запись в дневнике. Таких инопланетян не бывает. У нее в глазах какая-то искорка есть. По-моему, ее тараканы в голове какой-то праздник справляют, и это салют. Зашла в знакомую кофейню со стаканчиком другой кофейни. «Вы», — с обидом говорит Бористо, — как на день рождения к бывшей с новой девушкой пришли. И скажу я вам, хоть бы нормальную выбрали. Он. Разговор с тобой, как разминирование боеприпасов времен войны. Фиг знает, в какой момент рванет и по какой причине. Она. Я старая. Он. Я буду в черной шапке и синих джинсах. Рост примерно 185, вес 84. Она. Ок, я буду в черной куртке с весами и рулеткой. Девочки, как вы сообщили мужу о своей беременности? Сделала аиста из бумаги, оригами, текст сложила в клюв и приклеила на дверь туалета. Внутри. Муж спросил, что это за журавль и почему он курит? Ехала сегодня в такси. Водитель был в прекрасном настроении. Я люблю свою работу, говорит он. Сам себе начальник. Никто мне не указ. А я ему. Здесь налево. Артисты новогодние программы Первого канала строго делятся на две группы. «Это кто вообще такой?» «И... Господи, он еще жив?» «Я... Есть будешь?» «Жена... Нет...» и отвернулась. «Я... Ты не будешь чебурек или беляш?» «Жена... С надутым видом... Чебурек?» «Я... Один не будешь ли два?» Жена. Два. С мужем решили написать на листках бумаги. Что нас друг друге раздражает? Я накатал два листа. А он написал. Люблю тебя любую. тыдно как? Медведь-самоубийца. Присосал себе вены. Пассивный некрофил. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не секал энтузиазизм записывать новые смешные видосики